Вот как вы думаете, если я беззаветно люблю свою жену? Угу, спасибо. Если я беззаветно люблю свою жену, что произойдет? Произойдет обязательно разлука. Знаете почему? Потому что когда ты веришь в жену, она не может тебе отдать это назад. У нее есть только два варианта. Первый вариант – эксплуатировать твою любовь и обнаглеть. Второй вариант – бросить тебя просто. Потому что, смотрите, допустим, я верю, допустим, в женщину, да? Вера означает большая претензия. То есть сильная любовь означает большая претензия. Это значит, что тебе уже ни на кого смотреть нельзя, потому что «я тебя люблю», понимаешь? кого смотреть нельзя. «Пожалуйста, делай то, что я хочу, потому что я тебя люблю». И тогда человек становится рабом любви. Он не может так жить, и поэтому он бросает. И наступает, кто это испытал? Поднимите руку. Ну, Кто-то испытал. Это страшное чувство совершенно. Ты ничего не можешь сделать. Тебе приходится бросать человека, потому что он как слепой, слепец такой, как бы он тебя любит и ждет от тебя того, чего ты ему дать по факту не можешь. Вот это вот и результат. Это любовь, направленная не на тот объект. Это та же самая любовь, понимаете? Та же самая божественная любовь, которой мы обладаем. Объект правильно выбери. Вот когда человек выбирает настоящий объект, он начинает любить святого человека той же силой. И для него, я для него хочу жить, я хочу его законы, заповеди выполнять. Я не могу, но я хочу. И он постоянно вот это об этом думает, думает, думает, думает. Наступает такой момент, что в сердце его наступает радость, появляется радость, и эта радость начинает распространяться на жену. То есть какая любовь к жене? Любовь дарящая, дарящая. Не любовь просящая, которой мы живем сейчас. Любовь просящая означает скандал. Потому что по факту никто нам ничего дать не может, потому что мы все просим. Вот два нищих подошли друг к другу и просят друг от друга. Какой результат? Скандал. У нас любовь просящая, но когда человек на правильный объект направляет свои силы все внутренние, и стремится к нему, то у него этот объект вызывает, вот это вот сердце, оно раскрывается и дальше поворачивается наоборот. Вот эта кривая. Проходит вот этот этап, что точка вот эта вот, где точно жена никогда мне счастье не подарит. Это значит, это значит, или я остаюсь и ей счастье дарю, или я ухожу. 80% по статистике людей в нашей стране уходят. Почему? Потому что они не знают, что такое настоящая жизнь. И поэтому они потом мотаются, бродяжки, от одного к другой, потому что ничего не изменится, все то же самое. Одна и та же тема, одна и та же песня. Сначала очень сладко, потом хуже, потом совсем фигово. Потом «goodbye, my goodbye». И что дальше, то же самое, все пять. Выход другой, тот, о котором мы сейчас говорим с вами. Итак, освещение пищи. Попытайтесь это понять. Знание приходит при соприкосновении. Не мелочитесь. Ищите тот храм, где настоящая есть любовь. Не во всяком храме, не во всяком монастыре есть настоящая любовь. Ищите. Ищите там, где есть чистота. Где есть чистота отношений с Богом. Ищите. Найдете такое место, попробуйте освященную пищу. Войдет в сердце то, что должно туда войти. И тогда все в жизни станет уже правильно и хорошо. Потому что когда веды объясняют, все священные писания объясняют, когда человек корень дерева поливает, корень сердца, смотрите, с деревом сравнивают, смотрите, надо листики поливать, чтобы дерево росло. Надо что поливать? Корень. Корень полил, все листики растут. Листики – это наши отношения. Понимаете, у нас есть отношения к работе, у нас есть отношения к родственникам, они очень глубокие, у нас есть отношения к детям. Корень дерева полил, все растет, не надо париться, чем занимаются дети дома. Не надо париться об этом, они будут заниматься, чем надо, если ты сейчас полил корень дерева. Вы сейчас корень дерева поливаете? Поливаете? О детях думаете? Сейчас? Нет, значит, поливаете. Знаете, почему вы о них не думаете? Потому что у них уже все хорошо. Когда вы от детей отвлеклись, отвлеклись от своих детей. Почему? Потому что вы перестали себя считать объектом, дающим счастье. А решили, кто настоящий объект, дающий счастье? Это Бог. Понимаете, вы начали о божественном думать. Детям стало хорошо, потому что вы стали проводником счастья, а не источником. Понимаете, вы заняли свое изначальное положение. Наше изначальное положение – это быть слугой, а не лампочкой. Вернее, лампочкой, а не солнцем. Мы лампочки, мы светимся, но не своим светом, а светом служения тому, кто является источником. Понимаете? Сразу все наполняются силой, и не надо беспокоиться ни о чем. Почему человек становится спокойным? Потому что не о чем беспокоиться, все идет в правильном ключе. Вот поднимите руку, у кого сейчас просто от этой лекции все в сердце пошло в правильном ключе. Есть такие люди? Видите, значит все нормально. Мы движемся в правильном направлении. Так? Следующая тема. Совместная молитва. Это то же самое, что здесь сейчас происходит. Огромная ценность обладает это событие. У меня в коллективе, вот где я работаю под Краснодаром, все люди, которые у меня там трудятся, они все занимаются духовной практикой. Все до одного. И мы собираемся все вместе и совершаем совместную молитву как минимум раз в неделю. Собираемся и очень интенсивно молимся. Мы ставим каждый, у кого что святость. И каждый молимся, как можем. Причем иногда приходят даже других традиций люди. То есть, и тоже с нами это делают. У нас нет такого, что там моя вера лучше, твоя вера хуже. У нас такого нет. Просто как бы вера главная. Главное это святость, вера в Бога. Кто лучше? Серафим Саровский или Мать Тереза? Видите, вопрос глупый. Потому что и мать Тереза светится, и Серафим Заровский светится. Поэтому что выбирать? Все это хорошо. Когда человек о Боге думает, это хорошо. В какой вере? У каждого своя. Можно на алтаре разные, я считаю. Но вы лучше спросите у своего наставника. Да я вам сейчас наговорю. Не слушайте эти все вещи. Надо выполнять то, что вам ваша вера говорит. У вас есть каноны, исследуйте им. Это хорошо, это правильно. Этот человек держит в каких-то рамках, пока он не может дальше смотреть. Понимаете? Нужны рамки для того, чтобы крыша не съехала. Значит, молиться можно однозначно. Но опять же, это вы там спросите у своего наставника. Как можно? У нас. Как найти своего наставника? Сейчас объясню, как найти свою наставник. Вот смотрите, каждый день нас наставляет близкий человек. В отчаянии он орет, скотина такая, ты никогда меня на самом деле не любила, не любила. И это правда, но мы не слушаем. Почему? Потому что Бог нам кричит через родственников, орет на нас, кричит, кто мы. Мы не слышим, о каком наставнике речь? Мы не хотим слышать. Ведь Бог нас наставляет через все, что в нашей жизни происходит. Через наших родственников, которые кричат. Через события, которые нас бьют по башке. А мы считаем, что они все виноваты, а не я. Понимаете, это бунт. Бунт постоянно идет. Хорошо. Чуть-чуть человек стал смиренным. Он начал просто наставление хоть от кого-то принимать. Вот тебе и наставник, пожалуйста. Вот смотрите. Человек стал смиренным, он от дерева научится терпению. Вот кто больше терпением обладает, чем дерево? Оно стоит, что хочет с ним делать, он будет стоять дальше. Очень терпеливая. Собака самая смиренная на свете. Сам, вернее, самая верная. Смотрите. У кого собака есть, он знает. Все, самое верное. Кошка самая расслабленная. Смотрите, Бог наделил разные существа разными достоинствами. Если ты действительно смирен, перенимай. Научись у собаки верности, научись у дерева терпению. И тогда Бог тебе даст более разумного наставника. Не элементы природы, а человека. Кто? А? Право. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Дай Бог, чтобы у меня тоже было так же, как вы хотите. Чтобы я тоже обрел знания наставники. Итак, сначала наставляют те, кто рядом. Если человек достоин большего, дальше наставляют те, кто может дать большее. Но знаете. Наставник означает трудно. Потому что наставник дается не для того, чтобы нам развлекать наши уши. Он дается для того, чтобы уши наполнились сначала ядом, а потом нектаром. Веды объясняют, истинное знание имеет природу, горький вкус сначала, потом сладкий. Ложное знание сначала сладкий вкус имеет, потом, лож, потом горький. Поэтому... Как интересно знать с санскрита, наставник переводится «гуру». «Гуру» означает «тяжелый». «Тяжелый» означает «скажет то, что будет трудно принять». Поэтому почему Бог доставника не дает? Потому что мы не готовы принять-то не готовы. Поэтому... А так дает, пожалуйста. Вот, допустим, Святая Матрона, она всем наставления дает, даже сейчас. «Иди и получай, нет проблем». Если готов, хоть твоя вера, хоть не своя. у меня, допустим, я не православный человек. Я беру изображение Святой Матроны, смотрю на нее, сразу наставление. Готов принять, не готов. Это уже другой вопрос. Наставление через мысли приходит сразу. На чистого человека смотришь, чистые мысли и горький вкус о себе сразу возникает. Это наставление означает. Итак, совместная молитва – ценнейшая вещь в жизни человека. Вот смотрите, у нас у каждого есть судьба, она нас тянет вниз. Так устроена эта жизнь. Мы должны сдавать экзамены. Но если человек не доверяет своим собственным силам, он идет туда, где люди совместно совместно, вместе преодолевают проблемы. Это очень разумный поступок. Потому что, когда люди вместе, эта сила, она обладает колоссальной энергией. Если кто-то из вас хоть раз приезжал в святое место и хоть раз участвовал в массовых, огромных, когда тысячи людей молятся вместе, это незабываемо. Это так переворачивает жизнь, это так меняет судьбу. Там столько в сердце за эти несколько, может, минут открыться – что это трудно даже себе представить. Понимаете? Поэтому едьте в святое место. Когда отпуск наступает, не надо ехать в Майами, хоть и открылась туда рейс. Не надо ехать это в эти... В все там и так далее. Вот. Надо ехать в святое место. Один раз хотя бы в жизни попробовать пожить там в отпуск. Походите в монастырь, в монастырской гостинице пожить, походить. Посмотрите, как монахи. Страшно, да? Не бойтесь. Сначала яд, потом нектар. Уезжать будете в таком счастье, почувствовать столько радости. Скажете, а у меня веры нет. Ну съездите по нескольким разным монастырям разных вер. Сделайте экскурсию, изучайте все. Никто вам оттуда палками вас знать не будет. Совместная молитва — это то, что меняет жизнь. Вот мы сейчас собрались вместе, и вместе размышляем о судьбе. Я вроде бы сверху сижу, но это недостаток, это не преимущество. Почему? Потому что вы сейчас как ученики настроены, и это значит, вы получаете знания. А я чем занимаюсь? Я рискую возгордиться сейчас. Если тысячи человек сразу... Думаю, о мне как старшим, то это значит, что тысячу раз мне надо дать по башке, чтобы я остался в нормальном состоянии, чем мой наставник и занимается. Спасибо ему за это. Итак, совместная молитва – это единственная надежда человека. Не может сам себе человек помочь. Не моя личная молитва, а совместная. Смотрите, первая стадия духовной жизни – слушание духовной музыки и слушание лекций. Человек не может сразу сам силу иметь садиться и молиться. Ему эта сила нужна. Поэтому разумные люди слушают, заставляют и в уши, втыкают духовную музыку, а не ту, которая сама лезет туда. Туда что лезет? То, что имеет материальный вкус, а не духовный. У нас, потому что этот вкус живет в сердце, а надо туда вставлять духовную музыку, не ту, которая не нравится, а ту, которая нравится. Надо найти ту, которая близка к сердцу, ее слушать. Понятно, да? Не заставлять себя слушать то, что не понимаете, а то, что понимаете. И это будет развиваться, этот вкус будет расти, и он приведет к тому, что захочется, несомненно, самой начать практиковать или самому. Это следующий этап, более высокий уже уровень, когда человек начинает сам себе устанавливать отношения с высшей истиной. Дальше. Итак, совместная молитва или когда кто-то тебе помогает, это единственное спасение. Человек не может сам идти дорогой, которая приводит к счастью. Не может, невозможно. Вот мы, допустим, чем больше людей на лекции приходят, тем больше результат. Вот если бы здесь пять человек сидело на лекции, не было бы такого результата, как сейчас. Это не моя сила дает результат, ваша. Вы слушаете, ваше слушание привлекает чистоту. Ваше слушание привлекает Вас много, и вы ее создаете сами. Дальше. Чтение духовной литературы. Как читать духовную литературу? Сейчас расскажу. Вот есть тот, кто написал духовную литературу, да? Есть, допустим, Новый Завет. Кто-то написал? Нет. Никто не писал? Ну, задайте этот вопрос, изучите. Вот. Каждую духовную книгу кто-то написал. Есть, допустим, Коран, там, Магомед написал и так далее. Смотрите, когда человек читает Священное Писание, ее надо, его надо читать Для кого? Хорошо, сейчас вы поймете. Допустим, я написал книжку «Законы счастливой жизни». Вернее, я просто переписал то, что уже было написано до этого. И слава Богу, иначе бы ничего не получилось. Я просто там, там как-то пытался проживать это все для нашего времени. Итак, Смотрите. Два варианта читать. Первый вариант. Надо здесь узнать, мне узнать, как правильно жить. Ничего не получится. Почему? Потому что нет обмена. Книга — это что такое? Это зеркало, через которое происходит обмен. Книга сама ничего не даст, понимаете? Буквы ничего не дают. Дает связь, отношения. Люди дают отношения. Книга – это всего лишь зеркало этих отношений. Вот, допустим, Серафим Саровский написал молитву, допустим, да? Или читал молитву. И он ее дал нам, эту молитву, допустим, да? Если я молюсь для себя, я смогу его молитву понять. Ведь он же ее дал. Понимаете, о чем я говорю? Он дал молитву, означает, есть какой-то тайный глубокий смысл, который он понимает. Я не понимаю, как молиться. Надо молиться для него, для его удовлетворения, пожалуйста, научи меня служить с помощью этой молитвы. Я для тебя молюсь. Я хочу, чтобы ты меня научил этой молитве. Точно так же Священное Писание. Надо читать для того, кто его написал. Или кто его передал, пересказал, там как угодно это называйте. Но идея такая. Пожалуйста, научи меня вот этим словам. И читать как надо? Как молитву. Взяли одну строчку, прочитали. Потом еще раз эту строчку прочитали. «Спешить некуда, впереди вечность». Понимаете, Священное Писание читается не для любопытства и не для того, чтобы его прочитать просто. А я прочитал Библию. Не для этого это читается. Это читается для того, чтобы установить отношения с той Личностью, которая его написала, и получить от нее наставление. Понимаете? То есть читаешь, думаешь, молишься этому человеку, думаешь, пожалуйста, открой мне тайну этих слов. Почему ты об этом писал? Ты же святой человек. Почему ты свое драгоценное время истратил на эти слова? Зачем ты это написал? Неужели так много смысла в этом во всем? Думаешь, думаешь, потом бац, Ба внутрь. Так вот ты какой северный олень. Пришло понимание, понимаете, раз, дальше пошел. Это понято, дальше пошел следующий пошел и так далее вот это то что я вам сейчас вот рассказываю вот это вот корень дерева да почему я так много об этом говорю потому что воткнула меня разок я молился молился молился молился потом раз я увидел как и, и родственникам лучше от этого становится, и делам лучше становится. Всему лучше становится, когда я этим занимаюсь. Все остальное само происходит. Понимаете, я понял, почему священ, святые люди так ценят молитву, все остальное на второе место ставят. Потому что это самое главное. Корень дерева поливаешь, все растет. Если ты там все живет, там в сердце, ты туда отдаешь свою силу, там же и Бог, там же совесть, голос совести, это тоже Бог, божественная энергия. Туда свою силу направляешь, там все само происходит. И ты начинаешь понимать, кто твой муж. Вот кто такой муж, кто такая жена? Близкие отношения, глубокие устанавливаются. Душевный разговор, понимаете? Душевный. Вот здесь от сердца к сердцу разговор становится. Не от мозгов к мозгам. Ты меня не любишь, не уважаешь, не понимаешь. А от сердца к сердцу. Вот ты какой, оказывается, человек внутри. Хоть ты мне этого не показываешь. Я тебя раскусила. И это значит, что сначала будет человек, а потом его дерьмо уже. Все. есть снаружи. Это значит, потом дерьмо уже уйдет, а останется только человек. И будет настоящая жизнь потом уже, скоро, очень скоро уже. Дальше. Духовное воспитание детей. Если кто-то думает, что он может воспитать детей, это полная иллюзия, полнейшая иллюзия. Их воспитывает, их карма, она отсюда идет и все делает сама. Люди замечают, что ребенка куда-то прет, вот когда человек воспитывает ребенка, в какой-то момент обнаруживает, что его куда-то прет, и с ним ничего нельзя сделать. Поднимите руку, кто обнаружил. Значит, вы поняли все правильно. Теперь это не, без, не безвыходная ситуация. Всегда в любом знании есть первая точка. Точка, которая приносит тяжесть сердца, есть вторая точка, которая приносит облегчение. Вот первая точка услышана, мы ничего не можем с ними сделать. Вторая точка. Если человек начинает жить духовной жизнью, возвышенной, ребенок вкушает этот чистый вкус, меняется сам, его не надо никуда тянуть. Понимаете, когда человек более сладкий вкус чувствует, более чистый, его не надо дальше никуда тянуть. Да, он сладкие отношения, настоящую дружбу почувствовал, ему не нужна уже старая дружба, не настоящая. Вот настоящее чистое отношение почувствовал с каким-то человеком, дружбы настоящей, туда уже не пойдешь, там, где этого нет. Понимаете, когда человек что-то более глубокое почувствовал, его уже не интересует не глубокое. а ребенок живет где? Он живет там где строится отношение. Смотрите, семья создается для ребенка. Веды говорят, мы рушим семью. Когда женщину спросить, спросить, ты что сделала? Она говорит, я не смогла с ним жить и ушла. А ее спросить, а ребенок? "А Ребенок со мной. Да это не ребенок с тобой, а ты с ребенком. Просто что ты сделала? Ты взяла и вот одну часть крыши у него убрала. Отношений не стало. А он в этих отношениях родился. Он соткан из этих отношений. Он вот такой, сотканный из этих отношений. В этих отношениях он был зачат, зачат. Это значит, что эти отношения являются его сутью. Материальной сутью, не духовной, но сутью. То есть он здесь, в этих отношениях, здесь живет. А ты что сделала? Взяла у него и часть отношений убрала. И думаешь, что ты теперь можешь ему это как-то чем-то заменить. Понимаете, семья создается для того, чтобы ребенок жил вот в этих вот двух вещах. Вот здесь и здесь. Папа и мама, две крыши, одного дома. Итак, смотрите, вот и ребенок живет в этих отношениях. Отношения духотворились. Что произошло с ребенком? А духотворился. Вот тебе и воспитание. Тебе взгляду. Сразу... Олег Геннадьевич, ну это же трудно. Ну вот и воспитывать трудно детей. Вот мы все поняли. Все очень просто. Теперь, а что тогда воспитание? Что такое воспитание? Все-таки Легина чуть ведь надо что-то детям говорить? Да, надо. Очень просто, смотрите. Есть два способа строить жизнь. Первый способ, я занимаюсь этой духовной практикой, и тогда дети начинают меня уважать. Когда ребенок уважает старшего, старший как ему говорит? Он говорит ему невзначай. Пожалуйста, относись хорошо к маме. Смотрите, есть два способа у ребенка реагировать. Первый способ. А, и пошел. Второй способ. Услышать. Если старший слышит истину вот здесь, ребенок не может ее не слышать, потому что он живет в домике отношений. Если старшие слушают истину, совесть свою слушают, ребенку тоже придется слушать старших. И он будет просто жить их наставлениями. Но когда... Человек слушает совесть, он никогда наставление никому в сердце не впихивает, он никогда не говорит, ты понял, как надо делать, ты понял. Не надо пихать ребенку ничего в грудь, если ты живешь правильно, оно само войдет, не живешь правильно, не впихаешь, понятно? Поэтому есть два способа воспитывать ребенка. Первый способ, если ты уже правильно живешь, и ребенок уже почувствовал тебя старшим, тогда просто он рядом с тобой находится и воспитывается сам, и не надо париться. Теперь это уже победа, означает победа. Вот когда победы нет, не беспокойтесь об этом. Все равно в наших силах ничего нет. Допустим, ребенок неуправляемый. Сделайте сейчас хорошую атмосферу в семье. А муж не хочет... Можно в углу тоже служить Богу. Не волнуйтесь, не только на свободе, также в углу. Если вы стоите в углу, что надо делать? Поставить там алтарик в углу и служить Богу. В углу муж не хочет, ничего страшного. Служим Богу, муж не хочет. Все нормально. А духотворяется атмосфера все равно. В корне сердца, корень сердца поливается, там муж живет. Муж становится лучше, хоть ты об этом не знаешь. Приходит время, и он тебе становится благодарным за то, что ты рядом. Это придет несомненно. Это время придет несомненно, потому что я это испытал в своей жизни, и вы испытаете. Я знаю точно. То есть, если вы просто служите Богу и просто выполняете свои обязанности перед близкими людьми, наступит момент, они издевались над тобой, издевались, а потом скажут спасибо тебе за то, что ты рядом. Я тебе очень благодарен за это. А потом опять будут издеваться. А потом опять это скажут. Но с каждым разом так будут говорить все больше, а издеваться меньше. Если ты продолжаешь служить. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому не надо беспокоиться, что ты в углу стоишь. Постепенно мама с папой будут смотреть. Пора уже из угла выпускать. Но ну еще немножко пусть постоит. Если я стою в углу, ничего страшного. Там тоже можно жить. Надо просто смириться со своей судьбой, перестать быть бунтарем. Мы бунтуем. <связывая> у меня муж плохой, у меня муж плохой, страна плохая, правительство плохое. Все плохие, все козлы, кроме меня. <связывая> <связывая> <связывая> Духовное решение проблем в семье. Означает, не думать о проблемах в семье, а думать о том, сколько я служу Богу. Чем больше я служу Богу, тем больше счастья внутри. Чем больше счастья внутри, тем больше проблемы сгорают. Чем больше они сгорают, тем меньше времени. Тем меньше проблем. Межконфессиональные браки. У меня сейчас лечится одна девушка, у нее одна вера, у мужа другая. Она мне говорит, что делать? Я говорю, жить. Жить. Она говорит, а как жить-то? Я говорю, хорошо жить. Хорошо. Потому что ведь в чем проблема-то заключается? Проблема заключается в том, что мы ненавидим другую веру. Ненавидим. Знаете, она последовала моей рекомендации. Начала просто заботиться о муже и изучать его веру. Изучать веру. Что значит изучать? Ходить в храм его не как насилие, а изучать. А может там тоже Бог есть? Вот как-то ходить, изучать, что там святость. Знаете, какой результат? Результат такой. Я люблю молиться в своей традиции духовной и люблю ходить на программы своего мужа. Потому что я поняла, что там Бог тоже есть. Но мне нравится вот так молиться. А, там, а мне мой муж тоже нравится, потому что у него тоже есть Бог в сердце. И мне нравится его тоже традиция. Но вот молиться мне нравится так, как мне нравилось. Понимаете, это уже не поменяешь. Вот если Бог сел в сердце определенным образом, это уже не поменяешь. А если у мужа другая вера, изучай ее. Пытайся поднять ее чистоту. Когда поймешь, она тоже тебе в сердце зайдет. Потому что знаете, кто такой муж? Муж – это и есть его вера. Некоторые думают, что муж – это тот, кто сексом со мной занимается. Нет, вы ошибаетесь. Муж – это тот, кто имеет корень сердца, а человек в корне сердца имеет веру. Когда девушка вышла, допустим, она христианка, он мусульманин, допустим, зачем ты за него вышла замуж? Это значит, что тебе нужно мужа с таким корнем сердца по судьбе. И когда ты это принимаешь, ты любишь его веру и молишься в своей. Все. Проблем нет. Все успокаивается, становится все хорошо. Почему же все-таки есть проблемы? А потому что мы не, не даем права Богу решать, как он будет с другими людьми строить свои отношения. Мы считаем, что Бог может только там быть, как я верю. Понимаете? Мы не даем Богу право как бы любить других людей, других национальностей, других культур, других вер. Не даем ему права. Мы говорим, мы считаем, что только так можно строить с Богом отношения. Что это значит? Распространение эгоизма также на веру. А почему это Бог не имеет права сделать так, чтобы в Него верили люди, имеющие разную природу, разную культуру, по-разному? Почему бы ему им вот так не, не верить, как они хотят? Ведь смотрите, разные веры, они имеют разный вкус. И человек не может себе другой вкус иметь, если у него вот такой вкус отношений с Богом. Я разок один фильм смотрел Джадха и Акбар. Посмотрите, это такой интересный, важный фильм. Там Акбар – это такой удивительный царь, возвышенный в Индии. Он мусульманин. И он всю Индию завоевал. Знаете почему? Потому что он никого не репрессировал, никакие веры. Он любил любые духовные традиции, какие есть. Но он считал, что он должен быть правителем. Так, может, в общем-то, считает любой правитель. Это нормально. Итак, смотрите, интересная вещь. Он взял себе жену, очень возвышенную женщину другой веры и дал ей возможность сделать алтарь другой веры у себя во дворце. Его все приближенные, которые имели вот сектанское настроение, просто возненавидели. А он доказал им, что она имеет право на свою веру, так же, как любые народы, которые живут в Индии, на свою веру. Понимаете? Вот посмотрите. И в этом фильме я увидел, как суфии танцуют. Это необыкновенное зрелище. Они вот так крутятся, вот так вот и погружаются в отношения с Богом в танцы, Вообще, это просто удивительно. Ну, просто как вариант. Мы много видели одних вариантов. Можно посмотреть на другие. Для общего образования не помешает. А также не помешает узнать, как люди иногда относятся к другим традициям духовным. Очень полезно. Если об этом узнать, то, наверное, не останется войн на земле. Потому что самые кровопролитные войны были из-за разницы в вере, из-за идеологических вот этих различий внутренних, глубоких. У нас не осталось времени. Я очень много говорил о самом главном, что такое духовная жизнь и описал вкратце все остальное, потому что цель моих лекций это побудить вас к изучению этой темы. Это самое главное. А потом все уже вы найдете. Как освещать пищу в каждой традиции духовной есть. Это не вопрос обсуждения. Вопрос обсуждения, чтобы человек понял, зачем это надо. Сейчас у нас в конце беседы будет практикум. Сейчас каждый в своей духовной традиции вспомнит святыню, начнет ей кланяться. Это необычный практикум. Вот смотрите, нас много. Разные духовные традиции здесь присутствуют, я уверен. Я уже проводил статистику. Итак, мысленно кланяемся Святыни, которую имеем. И в своем сердце настраиваемся. Я хочу тебе служить. Пожалуйста, дай мне возможность сделать всех счастливыми, потому что ты именно этого и хочешь. Понимаете? И повторять. Я желаю всем счастья. То есть, смотрите, по факту не я желаю всем счастья. Я инструмент в руках святыни. Понимаете? И мне нет счастья своего. Я хочу быть инструментом в руках святости. Понимаете? То, о чем мы говорили всю лекцию. Я желаю всем счастья. Пожалуйста, сделай меня инструментом в своих руках. Я хочу тебе служить. И думайте о том... Не о, Не о всех думайте. Не о тех людях, которые здесь сидят. Не о том, кто умер, кому помощь нужна. Нет. Думайте только о том, кто имеет святость. Или священный объект. Священная иконе, алтарь, там, допустим, Иисус Христос, там, Дева Мария, там, Богородица и так далее. Тот объект, который вы считаете святым. Понятно, да? Он дает счастье всем. Я хочу тебе служить, я желаю всем счастья. Я хочу тебе служить, я желаю всем счастья. Можно непосредственно Богу молиться. Никто не запрещал. я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастья я желаю всем счастья я желаю всем счастья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 Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на эту лекцию, так долго слушали меня. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.